Итак, это лес горы огороды ферма огороды Фарм. здесь выращивают овощи я саю Вот здесь такой вид. фан Красиво. красиво. Красиво. Красивый вид. Ну, кешки, оно вид. А, Киреево красиво. Красиво. А, антенна говоримасы. А, антенна жанай. А, это, ну, кран. Кран. Кран. Ну, пиндзин звал. А-а-а-а. Наня. Наня. Наня. Маша. Что за Ное. Ано. Высокий Тауа. Бил. Это с Здание. Здание. В общем строят. Сосо. Да. Сосо. Да. Да. Да. Да. Да. Да. Medium, тут какие-то дома. Вообще, я буду ай Да. вообще масштаб. А зависит от А, это, это как это, это банжо, банжо, банжо что банжо, банжи-джамп, <сих> банжи-джамп, это <сих> банжи-джамп. Банжо <сих> иной модажа, это можно прыгать с банжа, можно и без банджо. О, это отера, храм. Храма. Вышли к храму, куда-то непонятно. Вон тропинка закрыта. О, мощерой. Что, какимашта? Каранай. Что на май дали На май? ага дорога свою. Ну, такое вот скорее Ну имена людей, тех, кто делал это место. О. Маширай. Нидзуги? О! Тракимас. О, это вот. Чаджи, Чаджи Штайлиска. Зарядка есть. Чаджи. Море не Чаджи Шимас. Сугой. Это, походу, этот это насос. насос. Помпа. помпу Помпа. Помпа. Помпа. О. Dragon Дорого, дорого. Драгон Квеста. О. Ничего так. Красивый. Oh. Красивый. Красивый. Спасибо. Mm. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Ito, non, non, mo, Ito, -то защищает, типа, это, ну, нандало, драконо, мо, И, а, ну, мамори, маморимаска? Ааа, чо, то тт, то тт, тт, тт, то тт, То тт, то тт, тт, тт, тт, тт, тт, тт, тт, тт, тт, тт, тт, тт, ああ、はいはい。私? <笑> そうそうそう、私。ああ。ああ、OK。働かないですか? <笑><笑> ん? 働かないですか? 神社で? そうそう。わからない。 не работает, походу. Что Танак, сан Илькова? сан О, камера, Гарримас. Секьюрити. Ну, до караха таракана. Мина интернет. И ты мас. Это. Лост? Лост то ты маска? лост. Оно. Серьезу, Серезу, Дорому, Сосусу, оно ищини, Хитога, оно Хикокиде, оно очень маща. Сосусу, Сосусу, эксперимента. эксперимента. Вот, я сказал, что это как в сериале Лост камеры везде стоят и как социальный эксперимент проводят здесь возможно что люди будут делать если никого нет то есть о и закая а это надо ростей же стей караоке морг караоке, то и Акая. то джинджа то сан инван три в одном. караоке с питьевой Заведением и с храмом. Ладно, пройти. Красивый вид. Красивый. Да. Здесь змеи есть. Змеи. Снейк. Снейк. Снейк. Снейк. Змея. Змея. Змея. Змея. Змея. О. Детенща. Тут. Тут. Тут. Тут. Тут. Тут. Тут. Джордан, за. Форуэ, форуэ, за. Окей. Я говорю, велосипед был старый, большой, проехал. О, какая, нука. Мукашино не митайдз. Да, да, да. Тане. Бамбуковый лес. Бамбук. Бамбук. А. そうそうそう、竹のロシア語でバンブクバンブク 英語でなんていうの? もう、多分同じバンブクバンブクフォレストあの、ロシアにいろいろな言葉あの、英語からもらいましたバンブク。じゃあ、英語とロシア語で同じ言葉も? そうそう、あの、日本の同じ оно и пайкото бывает. А, что кафе, компьютер. И компьютер? Понятно. Да, да, да. Ну, иро на. О, декай. Декай. Кое, уй, уйни, номере маска. Доза, какие <laughs> доза. <osaki, laughs> <laughs> <laughs> Я говорю, заберешься наверх? скива мод ты найдес а скива мод ты на за ненындес сноубода игру лыж сноубода не взяли мы вам могли бы скатиться блин здоровый лес А это вход на храм джинджа. Согласен. Ну, до то Куля? Ага. Мео, мео ты. он на... Чисая он Чисая она. Ко муж, мужко, ао, дочь, дочь. Дочь. うん、ここに、あの、車? うん 車で? いや、違うかな自転車とかいや、あの、自転車ちょっと広い<笑><笑> これ? そうそうそう、見て、あのあの、なんだろうタイヤの跡タイヤ見ますでも、ここケイカ、ケイカ、多分、そうそうケイカ、あのいや、え、でもこれ、ちっちゃくない?すごい あの、なんだろう、ちっちゃいケイカ <watering> Кей, -кей, -кей. <Jordi> <disputes fish> <н helps> да здесь это вот на маленьких машинках. Ну, тайм На маленьких машинках здесь забирается вверх, на огородах себе там завозят, вывозит на грузовичках продукты. О, флагу не есть. Русские флаги есть? Нет. бы русский флаг сюда повесили. В России флагу нет. Нет. Три-корор. Нет. Три-корор. Видите. ао сиро авака Ммм, интересное место, говорю. Вот. здесь тоже вид хороший. Ну <соцентрический> а саку не надо сказать? Что? Ну, такая маншин. На моя Ширановецка. А, это ногами да, не. Нагами? Нагамине. А, Нагамине. А, ну это вот район Нагамине. Здесь Инаги, там ногами Сенлор, Арджан. Ааа. Это а не Кё? Кё, а не Кё? Это Это Кё, а не Кё? а не Кё? Это Это 怪しい? そう。この電車はここしかなくて、あとどこに行ってるかがわからない。本当、本当、森になっちゃって。へぇー。そう、だから、噂では、噂ではね、北朝鮮に、なんか、北朝鮮の物を運んでるんじゃないかな。あー。物を運ぶだけの電車なんてこと。なるほど。でも、こここう行って、こう行って、どこに行ってるかがわからない。へぇー。<笑><笑><笑> То нареоримоска. Табун чекатется, чекатется же нравится. Короче, он говорит, это странная говорит, линия вот это. Поезда, говорит, едут в ту сторону, их видно, обратно едут и, говорит, непонятно, куда они скрываются. Там, говорит, лес, там все. Это, никто не знает, говорит. Так, Обаки Сен. Линия приведения называется. Ага. И ты ко кону а Най, Най. Да, ко А. Су ма до Най. Господи, да. Как А она... Она, табун, На коне, это Шутен. Ну, яма, она на коне, Шутен. Я говорю, наверное, в горе конечная. Он говорит, там, говорит, не видно, говорит, она, говорит, едет прямо, въезжает в гору, а и не выезжает. Вот там, говорит, выезда нету, говорит, с той стороны. Может в метро уходит, может еще куда-нибудь понятно. Но здесь на этой горе есть бомбоубежище. Мы видели там одна пещера, с дверью такая она завалена немного была. Это со времен войны еще осталось. Вот. Видимо, здесь и до сих пор их как бы держат, не, не, не закрывают ничего. То есть как бы на случай, если вдруг что-то будет происходить туда людей, в общем, спрячь. Здесь откладыще. О, мохитоцу. Джинджа. А, саконехито и мас. Конехито О. А, кучера, Кочера, оно, дженджа, дженджа, дженджа, дженджа, дженджа, А, ни しかもこんなにたくさんそうそうそうそう多分トンネルは長いトンネルがあります走りたいそう溜まっていますたくさんえ、え、え、な、な、な、な、ブレーキしましたあの、走り、<笑>なるほど。ブレーキ、見ました? ブレーキしたら多分回りますここに回ります это Шинагао не уйдет. Шинагао? Да, наверное, Шинагао. Но Шинагао много, что это? сто Сторидж. Сторидж. Много. Я говорю, наверное, на Шинагао поворачивает, так что он затормозил здесь и повернул. Вот. какая думаю. すごい急でしょ、そこは。危ない。危ない? <笑> 多分、40%なの。滑れば、こっち。そうそう、冬に、あの、雪、あの、雪ふたら、早く、滑っています。すげー、早い。で、誰か絶対ここにずっと。そうですね。<でも40 %ないね。笑> <笑> <ゆきふたらず>、<笑><笑><笑> Ну вот, да, вот это еще один храм. Динжа. Джинжа митайс. Да мол, асакуни на ка это фраго гармас. А но сакуни фрагу анайдес. Минами Ну Кен. Кен. Южный огонь, ну как бы это. Старый. Мукащи, но диска. Но, а, саку мыл Весна, по-моему, хару хару джанай. Хо. Он смысл говорит не знает. Ну, старый иероглиф очень. Да. Мо миенай. Милкенджи. Милкенджи. Милкенджи. Милкенджи. Ну, Имя храма. Милкенджи. Наверное. Хотя он точно не знает. Вот типичное кладбище. Поминает. Хака. Проще говоря, кладбище. Кладбище. Кладбище. Хака. Хака, ну хаку метает. Хака, хака. Хака то хако. Не тера. Не так Это сахара, по-моему. Должна быть. Но она сейчас уже все это, цвела. Инаги, ну, сакура кирея. Реально? До кого? А, ну, сугу, кикаку. А, ааааа. Инаги, ну, она, Говорит, раньше здесь много сейчас, говорит, это, цвело. Сейчас, говорит, нету, говорит. Но вообще в Инаги много сакуры.